Доброе утро, друзья! Я сегодня в садик не поехала. Ребята, отвез Сережа. Я выспалась, Ян выспался. то мы все время поднимаемся. Ян тоже поднимается, не понимает, что происходит, почему себе бегают по дому. Он все время кричит, «А я, а я, а я, В итоге мы сегодня хорошо поспали. Сейчас нас ждет вкусный, вкусный завтрак. Это творог с нодом со сметанкой, орешками, семечками, я очень люблю такой завтрак, ну и чай. Сегодня хочу Яна покатать на санках, потому что обещала ему уже давно, хочу с ним погулять, сходить на детскую площадку, мы давно там не были, еще нужно съездить в магазин, подкупить копки и вещи. Ребятам, так как они начали ходить в садик, у нас стал острый вопрос одежды, оказывается, когда мы большую часть времени проводили дома, как бы не было надобности да, в большом количестве футбола, каких-то свитеров, то сейчас я вижу, для ежедневного похода в детский сад у них ну, должна быть смена, во что можно переодеваться, поэтому сейчас нужно много футболок, много брюк, брюки это вообще отдельная тема, у нас почему-то с брюками беда, на коленках они постоянно протираются, Поэтому надо закупиться немножко. Ну и в силу возраста ребята растут, одежда становится им мала, поэтому нужно этот процесс контролировать. Сейчас пойду приводить себя в порядок, прощесываться, краситься, ну и все такое. Доброе утро всем. Мой завтрак. Творог, семечки, сметана и медика немножко. Всем приятного аппетита. Мы выдвигаемся гулять. Берем самки с собой. Давай, топ-топа. Угу. А? Садись, садись, садись. Нам еще немножко мы идем на детскую площадку. Давай, сыночек, садись, давай. А не... Чего? Да. Давай, давай, давай. То мы уже так много ножками прошлись. Сейчас посмотрю, может это из деток будет на площадке. Ты что, снежинки языком ловишь? Угу. меня многие спрашивают, почему мы ребенка не стелим ничего под попку. Ребята, сейчас одежду детям уже делают такую. Найдет с функцией функци термор. Э Специальная зимняя мембрана, какая-то прокладка в этой одежде, что ребенку не холодно, даже если он будет просто попой в снегу сидеть. Это уже проверено на своих первых детях. Заехали в магазин Востин, Тут такие скидки хорошие. И я кое-что прикупила деткам. Я выбрала джинсики, вот такие как раз один размер был. И вот такие вот штанишки Ренату и Марку. А еще я купила им, я же такая запасливая, купила им уже рубашки. На 1 сентября хорошая цена и качество такое приятное. Так, он там Сережа. Мы с Янечеком, Янечек где-то тут прячется. Ян, где ты? нашла тебя. Ой, футбольные тапки такие прикольные. Сколько они стоят? Всего лишь 200 гривен. Класс. 37 размер, какой-то большой. Чуть-чуть поменьше. Комбезики. Ну, это у нас уже все есть. Бабочки новогодние. Финалы. Кузыки. А тут же, ж, видишь, какие рубашки еще есть? Вот я думала, может быть, вот такого плана мы им на 1 сентября. Чисто белую, да, лучше? Потому что тут, тут, тут всякие разные... Я даже не знаю, на 1 сентября во что сейчас одевают деток. Надо посмотреть. Одну? Одну, да. Что это, там, зайка? А, это твое, да, это твое. Папа, отдай. Пойдем. Да. Да. Ты трусами интересуешься? Да. Взрослыми? Новогодними, да? Да. С елочками. Тут, тут у нас еще снежинки. Да, папа, да, папа, пап, тебе не нужны трусы. Он ребенок выбрал. Да? А? О, папа. Ах ты, новогодние? Да. О, иди, да. Молодец, еще и да. Размерчик, да, подходит или нет? Не. Не подходит папа? Мы приехали сейчас в магазин метро. Вообще людей нет. Вообще. Очень мало и... Ян, сядь, пожалуйста. Взяли и обычную тележку, и ее такую машинку, потому что Ян хочет в машинке ехать, а в нее ничего не влазит, неудобно складывать. Поехали. Смасла закончилось. Смотрите, на что я... А? Что? Вот я взяла, сейчас вижу. Ну, держи. Смотрите, на что я обратила внимание. Вот в таких упаковках, как молоко, кефир продают картонных специи. Это специи, представляете? Необычно так. Ты видела, это специи в таких коробках. Перец. Прикольно. Вы так и защираются, необычно смотрятся пойдем залезла детей на футбол и приехала домой попить чай я так в принципе в зимний период всегда делаю я их завожу и чтобы там ну, час с хвостиком не сидеть я приезжаю домой занимаюсь полезным делом либо приготовлю что-то покушать либо мы с чай попьем вот. а сейчас приехала сегодня была в магазине покупала детям вышиванки на, зав... на... на... послезавтра им надо да, у них какое-то мероприятие намечается. И хочу вам показать, какие я выбрала. Одна вышиванка вот такая вот в красном цвете. С красными кисточками. Это все вышивка. На рукавах тоже вышивка. Так, Вторая вот такая вот зелененькая. Зеленая с желудем. она мне, кстати, больше всего понравилась, потому что необычно, на мой взгляд, очень сделана вышита как будто крестиком, но я думаю, что это все-таки машинная вышивка, И кисточки вот такие вот зеленые тоже на манжетиках, все так очень красиво, аккуратно, мне она, конечно, больше понравилась, можно было две одинаковые взять, но почему-то мне не захотелось две одинаковые. Все же пусть отличаются они друг от друга. Вот. Были еще синего цвета, вернее, такие, наверное, голубые, больше голубые, да. Но голубые мне не понравились, как-то ярче смотрится красная и вот, вот такая необычная. Ребята уже себе выбрали, Марк выбрал красного цвета, а Ренат вот такую вот лесную. Мы назвали ее лесной, потому что, ну, мне кажется, название очень соответствует рисунку, который нанесен на саму рубашку. все. Так что к празднику или что у них-то планируется, они готовы. Так, ребята, сейчас вам кое-что покажу. Смотрите, что купила сегодня в магазине. Купила целый килограмм вот такого маринового имбиря. Очень люблю маринованный имбирь. Думаю, что он не особо полезный за счет того, что его окрашивают. Есть светлые, которые не прокрашивают, но дела такое. И прям ем-ем-ем-ем, не могу остановиться. Пишите, кто любит тоже имбирь. Я его вообще люблю в любом виде, но такой нравится особенно.